Что можно успеть за 5 минут? Поговорить по телефону, убрать рабочее место и определить состав сырой нефти. Разработка ученых Казанского университета позволяет это сделать за несколько минут, тогда как стандартный метод занимает неделю или даже больше. В традиционном методе определения состава нефти множество процедур приходится делать вручную. Это сказывается на изменении его свойств. Новый экспресс-тест определяет состав нефти автоматически. Так исключается возможность ошибок и временных затрат. Основано на том, что измерения проводятся автоматически на приборе, и человеческая ошибка она уже здесь дезинфицируется. Еще один важный момент, то, что не нужно применять какие-то дополнительные химические реагенты. Это тоже является одним из преимуществ этого метода. На его выполнение. данный метод, может заменить существующие стандартные методы анализа а, глобального состава. Совместные работы в данном направлении с университетом ведет компания «Транснефть». Им первым удалось испытать уникальную разработку. Мы вот сейчас уже начинаем применять в для тех нефтей, с которыми сейчас проводится исследование в Казанском университете. У нас есть определенные взаимодействия и проекты с нефтяными компаниями, которые это спонсируют для того, чтобы его в дальнейшем внедрить в их практической деятельности. Исследования казанских ученых на данную тематику заметно расширяются, а новую разработку уже активно используют на практике. Следующим этапом работы исследователей станет определение состава парафинов. Инжиминибаева, Ильвина Губайдулина, Универньюз.